китайские пословицы и поговорки. Здесь не закопаны 300 лянов серебра. Говорится в ситуации, когда человек пытается что-то скрыть, но сам же себя и выдает своими действиями. жизнь, как бумеранг. Что бросишь вдаль, то к тебе и вернется. Есть много дорог, ведущих к вершине, но пейзаж при этом остается неизменным. Всегда будь готов к тому, что не сможешь найти то, что ищешь. Без огня хворост не загорится. Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Живи, сохраняя покой. Придет весна, и цветы распустятся сами. Как правило, ты боишься совсем не того, чего следует. Пословица гласит, большая река течет тихо, умный человек не повышает голоса. Нет ничего дальше, чем вчера, и нет ничего ближе, чем завтра. Аромат всегда остается на руке, которая дарит розы. Следовать злу, значит скользить в пропасть. Тот, кто рассчитывает только на себя, будет счастлив в этой жизни. Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами. Пословица гласит, истинная дружба, как чистая вода. Сильный человек справится с одной преградой, а мудрый, одолеет целый путь. Книга похожа на сад в кармане. Прямая нога не боится кривого ботинка. Добро добро и обернется. без губ зубам холодно. Говорится в ситуации, когда хотят указать на неразрывную связь чьих-либо интересов. Носить хворост, чтобы потушить пожар. Говорится, когда для решения проблемы используют неверные средства и тем самым только осложняют ситуацию. Карп в сухой колее. Говорится о том, кто попал в очень трудное положение и нуждается в немедленной помощи.